интервью у несколько пары. Так, значит, его зовут Матвей, ему сколько-то лет, он не умеет говорить. Он будет кивать или не кивать все. Что... Можно для этого. Зовут, знаем, как, как в школе относится. Он говорит, что типа хорошо все у него, хорошо, да. Ну средненько, средненько. Учиться любишь? Тоже средний чувак Но это вот как у меня Всё как всегда У один и тот же ответ Хотел бы стать учителем То есть это прям сто процентов Сто процентов Он мне хочет стать учителем То есть ты официально Какой любимый учитель? А вот теперь говори нет. Зубы чистят! Он рекламирует Манчестер Юнайтед. Ну Кто? Кто? Давай, каева ты учитель? Нет, до него любимого. кто ты такой-то вообще? кого не учитель? А, ну все, это все. Да, давай. Oh, my God.